Список уважительных причин для пропуска срока принятия наследства ограничен. Верховный суд разъяснил, что болезнь ребенка наследника не является такой причиной. Суд дела. Наследник просил суд продлить срок для подачи заявления нотариуса о принятии наследства. Основанием пропуска шестимесячного срока истец указал длительное лечение ребенка. Местный суд признал такую причину уважительной и продлил срок для подачи заявления. Апелляционный суд отменил это решение и отказал удовлетворение иска. Коллегия судей Гражданского суда, Верховного суда, согласилась с решением апелляции. Согласно части 3 статьи 1272 Гражданского кодекса Украины, в случае пропуска срока на принятие наследства по положительной причине, суд может предоставить наследнику дополнительный срок для этого. Верховный суд указал, что уважительными являются причины, связанные с объективными непреодолимыми существенными трудностями для подачи такого заявления. Естественно, болезнь ребенка не относится к такой причине. Суд отметил, что у ИСА не было препятствий для подачи соответствующего заявления в нотариальную контору, которое он мог подать лично или отправить по почте. Есть, ничто ему не мешало это сделать, выйти на какое-то время и это в час делов. Соответствующее постановление по делу номер 136-200-17 Верховный суд принял 12.11.2018 года. С его полным текстом вы можете ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Если видео понравилось, показалось вам информативным, то есть, кого-то волновал этот вопрос и я смог его разрешить, вы Поставьте лайк, может быть, задать можете задать какие-то вопросы к этому в комментариях к этому видео. Вот, не пропускайте срок установленный для подачи заявления о принятии наследства, иначе придется потом его восстанавливать, придумывать какую-то уважительную причину. Вот, с этим проблемы. В основном люди пропускают срок, а потом думают, как его восстановить. Ну, не все причины суды э, принимают как уважительные.